Сегодня расскажут э, заместитель министра образования и молодежи Ашимаева Шибаева Гидрила полномочная по правам ребенка э, Чинбаева Серг Распековна, э, вице-мэр города Бишкек э, Мозгачева Виктория Андреевна, и э, председатель Ассоциации детских образовательных организаций Валима Вальмира Маровна. Ну, мы выслушаем спикеров. просьба вопросы только о сегодняшней теме да, оси, да. -то я могу русскому, да, на русском, на двух языках да. да я могу на русском язык да. таки это я вот мир канал мир есть да? добрый день Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня хотели поговорить с вами о том, что начинает стартует программа правительственная акселератора. Она стартовала 17 марта этого года. Председательствует сам Клубик Усимбекович, председатель кабинета министров. Это очень большая работа. Ускорено вопрос на, то есть вызов номер один. Наш вопрос дошкольное развитие каждому ребенку. Цель нашего нашей работы, нашей группы заключается в том, чтобы в течение 100 дней мы способствовали решению вопросов охвата детей в двух районах, Первомайский район и Ленинский район, именно в новостройках, охвата детей дошкольным образованием в два раза. Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что о том, что вы все сегодня прекрасно знаете, что ситуация с предоставлением услуг для школьного образования у нас очень сложная. Из миллиона 118 детей, только официально по статистике, только 24% ходят в детские сады. И это получается 200 тысяч детей, а 900 тысяч детей у нас не посещают детские сады. И надо сказать, что они отстают своим раннем развитии, и это очень сказывается на их будущем, на том, как они учатся, приходят и в первые классы, и их вообще в целом успеваемости. Это право каждого ребенка, но, тем не менее, на сегодняшний день мы теми темпами, теми возможностями, которые у нас есть, мы не можем обеспечить. На сегодняшний день такой инфраструктурный подход, только строительство детских садов не решает вопросы. И пилотным проектом мы идем реализовывать эти Свой проект в двух районах, как я сказала, Ленинский и Первомайский. Мы предоставляем, разрабатываем возможность нормативки, возможность предоставить женщинам или предпринимателям войти в эту сферу как услуга. Женщины могут, женщины и вообще предприниматели могут принимать, осуществлять деятельность такую, услуги дошкольного образования предоставлять на дому. Это основной акцент. Что это значит? Это значит без получения лицензии, без образования юридического лица, и для этого не нужно иметь нежилое большое помещение. Для этого нужно в частном доме, мы думаем, что это садики называются, детские садики на дому которые могут предоставлять женщины у себя дома до, в частном доме до 25 детей, а в, квартирах, в многоквартирных домах на первом этаже до 10 детей. Кто-то еще что-то может сказать, да, Виктория Андреевна. Мы хотим сказать, что вот на прошлой неделе стартовал сбор заявок желающих, женщин, желающих принять в этом участие для того, чтобы получить сначала обучение, пройти сертификацию, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, отправить уведомление в мэрию, в мэрию о том, что они зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, и осуществлять свою. Но по тому, как сейчас идет процесс и как пойдет процесс регистрации женщин, желающих пройти это обучение, наверное, расскажет Виктория Андреевна. Да? Уважаемые представители СМИ, уважаемые журналисты. Если остановиться на городе Бишкек, как вы знаете, в наших столичных муниципальных детских садиках посещают 26 тысяч деток. Еще столько же детей стоят в очереди в электронной записи на посещение дошкольных образовательных учреждений. Действительно, проект акселераторов по упрощению процедуры доступа детей к дошкольному образованию, он имеет очень важное значение, так как он, кроме того, что охватывает деток услугами дошкольного образования, которые получают занятия, получают воспитание, как Ассоциация на сказала, большая часть подающих заявки – это женщины. То есть мы еще создаем рабочие места и позволяем женщинам реализовать себя именно уже как индивидуальный предприниматель, заняться трудовой деятельностью. На сегодняшний день, как было сказано в Выше, уже старт заявок начался. Если говорить по статистике, что то уже чуть более 100 заявок, 107 заявок на сегодняшний день мы получили. То есть это те женщины, которые заполнили заявку и которые планируют пройти обучение для того, чтобы открыть, э, оказывать услуги по дошкольному образованию у себя на дому. А, заявка она очень простая, отрабатывалась в рамках рабочей группы по правительственным акселераторам, а, она отвечает всем современным требованиям и тем а, необходимым данным, которые должны будут увидеть структуру и службы для того, чтобы все оформить в рамках законодательства и очень в верном направлении. Для того, чтобы максимально упростить доступ наших потенциальных обучающихся, потенциальных предпринимателей в будущем, мы сейчас планируем создать быструю ссылку на сайте Департамента образования мэрии города Бишкек. На сегодняшний день по данной программе, так как пилот стартовал в двух районах, в Ленинском и Первомайском, работают горячие линии. Я озвучу телефоны. В Первомайском районе это номер 62 -3502 и в Ленинском районе 65, 68, 94. То есть потенциальные э, наши Сотрудники, партнеры, которые в последующем будут работать по данному направлению, могут обратиться по указанным телефонам для того, чтобы получить консультацию. Также вся информация есть в Департаменте образования Мэрии города Бишкек. Прием заявок ведется по трем направлениям. И в Акемиатах, и в Департаменте образования, где уже собираются все данные, формируются и в последующем уже с рабочей группой будем отрабатывать в этом направлении, так как будут планироваться часы обучения, периоды обучения, но при формировании уже групп. Поэтому на сегодняшний день работа идет в полном объеме. И, пользуясь случаем, хотелось бы просто озвучить, чтобы, потому что у многих горожан до сих пор нет полной информации, что началась ли эта работа. Работа началась, и мы призываем всех потенциальных партнеров принять в этом участие, получить обучение и уже заниматься официально воспит... именно услугами дошкольного образования. Кроме того, в принципе, так как пилот идет в двух районах, но мы не ограничиваем женщин с других районов, которые могут принять участие. Да, целевая группа у нас, конечно, в жилых массивах, так как там наименьшее количество детей, которые охвачены дошкольным образованием. Но если кто-то желает открыть допустим, в центре года, либо в других зонах города Бишкек, такие же оказывать услуги по дошкольному образованию, мы будем только приветствовать и будем помогать всячески. Спасибо. Так, миктепка чейенки система санна и блинчи, тяна и манилю и тава. Бала турлингондо Бала бала крек, Сапатара Калтана. Уж балан Инвалидую в Бирмидавать, если тыс, богаче, а сельдереспекон республика воинча, анда балдар балавахчага барат. Был кундо джет мистурт балдар балавахчага бара албайт. бул и я вижу, что я вижу, что я вижу, что я вижу, что я вижу, что я Бул держательничье марта, перед чьей выручка бул окутую жанат сет в котло, багатн даг жумушчютоп, жумушчютоп, ум күндө ушу ишкерлер катары патенттик негизде дике жактар тараанан мигтеп кечейинки билим берию кызматтарин кызматтин курсөтүүчүн Базал компетенцияларын долбоорун иштеп чыкты, оку программасы иштеп чыгып алгачка аппраацияны өткөрүлдү. А, пробацияга бүгүмкгүндө жеT кызыктаррап аялдар а, а, а, ошондой эле Ленин а, жана биринчи май райондорунун мамлекеттек администрациянын өкүлдөрүн катышууссыннда а, а, бул апрабация өткөрүлдү жана жактырылды. Октуяна теперь катаются, потому что то таро ванан отайн анкеты лары ищет и пчакан, был ошол Google формада бардак маалматтарды дал саулат, жана ошол жерге катто доною тиболот. Бүгүнкү күндө кызыктар тараптар бул мамлекеттик органдар бартык мамлекеттик органдар окуту ушол жеке окуту процессине катшат алгачка биринчи күнү билимберүү министри тараынан атайын мектепке чейинки билимберүү кызматтарын көрсөтүүө мектепке чейинки билимберін мамлекетте стандарттары талаптары жана балдана өнүктүрүүнүн базаыкк стандарттары боюнча окулар в общем, в Украине, что вы в Украине, в Украине, в Украине, что в Украине, в Украине, в Украине, в Украине, в Украине, Джикишкер а, Адамдар, а, Тишелю, а, сертификация Ларменен, а, сертификация Ларде Алшат. А так, ну, Во-первых, я хочу сказать, что дошкольное образование является важнейшим этапом да? системы образования и охватывает от рождения ребенка до 7 лет. И на этом самом периоде закладываются у ребенка базовые качества. Это такие, как мышление, внимание, память, речь. Поэтому для развития ребенка самый важный этап является дошкольное образование. И все последующие годы Успех ребенка зависит от, насколько ребенок получил дошкольное образование. В этой связи ранее мои коллеги уже сказали о том, какая программа сейчас идет, и в рамках этой программы какова часть Министерства образования именно по подготовке женщин-предпринимателей или же желающих, которые открывать такие группы. Для этого была сначала создана рабочая группа по разработке обучения и сертификации и рабочая группа разработала соответствующий модуль обучающий и первое апробация обучающего модуля по базовым компетенциям для предоставления услуг дошкольного образования физическими лицами на патентной основе как индивидуальные предприниматели. Оно прошло 12 апреля. Приняли участие желающие первые семь женщин, а также представители Ленинского, Первомайского районной администрации, а также желающие и и со стороны предпринимателей, желающих, она была принята очень хорошо, этот модуль. Этот модуль не охватывает такой большой объем, она охватывает самые нужные для открытия и для получения базовых знаний, Три дня. Первый день будет обучать соответствующие минимальным стандартам государственных услуг по дошкольному образованию, а также какие базовые знания должны знать наши женщины предприниматели, вторые и третьи дни соответствующие государственные органы будут давать соответствующие направления по упрощению системы процесса открытия детских садов. Какие Какие должны быть предоставлены услуги дошкольного образования, какие требования государственного стандарта дошкольного образования и базовые стандарты развития ребенка будут даваться. И по окончании все те, которые прошли и сдали соответствующие знания по пройденным модулям, получат сертификат. Спасибо. Это частный сектор в образовании. В нашей ассоциации более 50 частных детских садов, центров и школ. И надо сказать, что собран колоссальный опыт за это время работы. Мы с 2015 года как формальная организация. И я считаю, что мы сделали много, и поэтому были приглашены в работу правительственных акселераторов. Но если говорить о значении дошкольного образования, я не буду приводить цифры, цифры вы слышали. Я то лишь скажу, что, знаете, если 80% мозга взрослого человека складывается к 6 годам, то вы сами понимаете, какой потенциал страна теряет в лице вот этих детей. И это будет не одно потерянное поколение, если мы не возьмемся за дошкольное образование сегодня, сейчас. Почему, собственно, эта программа нужна и необходима? Потому что открыть частный детский сад, на самом деле, достаточно сложно. Я сама лично его проходила, и проходят все те, кто пытается получить разрешение на работу. Дело, в том, дело даже не в том, что кто-то препятствует. Препятствует бюрократическая система, которая была заложена еще в советское время. Все санитарные нормы, все значит, требования пожарной безопасности, они относились к типовым помещениям. Типовое помещение сами Понимаете, да? То есть разрешено. Частные детские сады чаще всего, вы знаете, находятся в особняках и в приспособленных помещениях. И несмотря на то, что, в общем-то, есть такое правительственное постановление 412, где сказано, можно использовать жилое помещение и не обязательно его переформатировать в нежилое помещение, тем не менее, вот такая вот лазейка для некоторых чиновников в определенных инфраструктурах, она существует. И чтобы преодолеть вот эти самые препятствия, были разработаны возможности для тех, кто уже предоставляют услуги дошкольного образования в своих домах. И мы видели эти детские сады, они существуют, домашние детские сады. Задача правительственных акселераторов, по-моему, заключается как раз в том, чтобы перевести их в формальный сектор экономики всем, чтобы они могли обеспечить охват дошкольным образованием тех детей, которые могли бы быть обеспечены. И в связи с этим иммунизированы, вы слышали, санитарные требования, санитарные требования, требования пожарной безопасности, иммунизированы. Разработан алгоритм действий налоговой службы, мэрии. В общем, вы знаете, это вот такая консолидация всех сил гражданского сектора, правительственного сектора, самих людей, и, и она, я, я думаю, что она должна вылиться в то, что дошкольное образование должно стать основным, поскольку в Конституции сейчас дошкольное образование, я очень рада этому, введено как одна из ступеней образования, без нее теперь, ну как это дом без фундамента, так и система образования без дошкольного образования быть не может. И поэтому э, ассоциация принимала активное участие в разработке э, как раз модуля по обучению и дальше будет внедрять его. Что с этим модулем по образованию? Это сказал министр о том, что это самые минимальные возможности, но пусть они будут минимальными, чем их совсем не будет, потому что сады есть и есть желающие открывать эти, предоставлять эти услуги дошкольного образования, поэтому вооружить человека, ну скажем, наша задача. Я хотела добавить, вот как сказали мои коллеги, что в принципе это консолидация усилий общества и государства для того, чтобы увеличить охват детей дошкольным образованием. Надо отметить, что все это идет из стратегических планов государства. В 2021 году президентом была утверждена национальная программа развития, где как раз таки там стоит задача в два раза увеличить охват детей дошкольным, дошкольным образованием. Концептуальная разница того, что мы предлагаем, мы предлагаем людям не открыть это эта разница очень большая то есть э, на сегодняшний день чтобы просто функционировали и открыть детский садик в первую очередь вы должны зарегистрироваться как юридическое лицо у вас должно быть э, нежилое помещение которое будет соответствовать всем нормам нынешним пока утвержденным санпином и правилам э, нормам пожарной безопасности после этого пройти подать э, на лицензирование получить лицензирование до того чтобы получить эту лицензию нужно можно еще кучу там 15, да, около 15 всяких разрешительных и соответствующих документов. Мы просто же предлагаем просто предоставить право женщинам, то есть предпринимателям, оказывать услуги дошкольного образования, То есть садики домашнего типа в жилых домах. При этом я хочу отметить, сказать, что на сегодняшний день наша рабочая группа, она уже подготовила проект постановления, который находится на общественном обсуждении. По-моему, вторую неделю да, или третью неделю она вывешена. Как раз таки прописаны нами уже подготовлены минимальные санитарные нормы и нормы пожарной безопасности для именно жилых помещений, жилых помещений, где люди могут предоставлять услуги детского садика. Да? То есть мы сократили такие нормы, как, например, обязательно потолок должен быть в 3 метра, всякие да? радиусные территориальный охват, потому что на сегодняшний день мы должны принять тот факт, что такие садики существуют, и нам нужно формализовать эти садики, чтобы это, вывести его, как мои коллеги сказали, в формальный сектор экономики и а, показать реальных детей. И а, я думаю, что общественность должна понять, что это большое облегчение, когда государство совместно с а, с экспертным сообществом, с профессиональным сообществом в области образования, делают большую работу, потому что в этой сам, в самой рабочей группе входят не только представители госорганов, туда входят представители всех госорганов. Вот МЧС, Министерство здравоохранения, Министерство образования, мэрия на налоговые на налоговые службы. Туда входят такие вот ассоциации, как представители Марана, входят эксперты. По соцзащите и так далее, и это работа, которая направлена для того, для, то, для того, чтобы облегчить и дать развитие этому рынку и обеспечить детям, дать возможность детям доступ к дошкольному образованию. Если есть вопросы, мы готовы от, ответить. Конечно, эта процедура прорабатывается, но вот. Если есть а, Продолжение Вы знаете, цифры, цифры вещи упрямая. Предварительные данные это было 4 тысячи. Мы будем пока ориентироваться на 4. Но по большому счету, когда мы делали инвентаризацию, еще раз проводили мэрию, уточнили, то в общем сложности, если брать два района, и в каждом районе Ленинский, Первомайский, и в каждом районе по три по по новостройки, да? По три новостройки, у нас цифра выходит до 5 тысяч. 7 тысяч а, детей да, по общему, конце, да, по да, общему да, количеству 50%. из них, по-моему, не ходят в детские сады 5 с лишним. Вот пять шестьсот чем. И, и второй вопрос. Первый такой вот именно детский садик планированный, запустить 1 июня на день <comprends> защиты <соснеги> детей. <соснеги> а, также планируете 1 июня? Мы стараемся придерживаться этого плана. Мы планируем к 1 июня не первый детский садик, а 1 июня дать женщине именно патент, сертификат, и чтобы на 1 июня приступили к этой работе. По нашим планам, если мы 500 женщин обучим, есть такие есть моменты в процессе обучения, которые захотят этим заниматься, которые не будут. Если 250 женщин мы сертифицируем, то есть это же процесс, смотрите, сначала обучаем, Обучение, после обучения процесс сертификации как они получат сертификацию и мы поможем в этот весь этот процесс будет сопровождаем нами и э, поможем им зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и получить патент и вот э, и отправить уведомление в соответствующие госорганы, что она является индивидуальным предпринимателем и может этим заниматься, вот эта этот, вот этот вся логическая цепь с окончания кажется нашей целью. Это будет вручение ей сертификата свободно идти и заниматься вот этой деятельностью. Но так как это перво мы, первопроходцы, и это новая форма бизнеса, да, но новая форма открывается, возможность, новое окно для женщин, вообще для предпринимателей заниматься этим видом деятельности, весь этот процесс он будет сопровождаем. И сейчас вот этот весь процесс, для того, чтобы организовать этот процесс, наша рабочая группа, она была поделена на пять рабочих групп. Вопросы, которые занимаются обучением сертификации, вопросы, которые у нас занимаются вопросами регистрации индивидуального предпринимательства, вопросы у нас, которые занимаются с этими Приемы заявок, мэрия, вот этот э, и э, медиаплан, да, и санитарные пожарные нормы. Да. Вопросы санитарные, например, первая рабочая группа, которая э, занимается, занимается вопросами написания санитарных пожарных норм, она на проект уже готов. Я как вас озвучила, он уже находится на общественном обсуждении, и в ближайшее время мы планируем внести его в обмен для принятия. Вторые, это будут уже проект, это будет касательно утверждения введения, как индивидуальный предприниматель. Женщины, то есть э, нормативный акт, который регулирует будет вопросы вхождения как индивидуальный предприниматель, что необходимо и соответствующие нормативы будут утверждены. Вот этот второй проект. То есть этот процесс он будет весь такой нами вестись. В всяком случае э, для того, чтобы завести эту машину и утвердить необходимые нормативные акты. Вы специальный портал? куда-то yeah специального нет есть разработанная форма подачи заявки как я уже озвучила есть номера телефонов по которым могут потенциальные участники данного проекта обращаться за консультации можно обращаться в районыкито работают дело данного вопрос называется департамент образования мэрии города бишкек заявки в форме в принципе, ничего сложного нет это первичные данные которые предоставляются со стороны потенциального партнера и они будут уже департамент образования формироваться в группы и дальше мы уже с мистерством образования будет уже работать по управлению обучения данных групп то есть там все очень просто очень легкая процедура вы... а когда начнется обучение со стороны министерства Прости. первая первая апробация я уже вам сказала да. первая апробация прошла Сейчас в данный момент идет сама регистрация, и как только формируется группа, она будет постоянно То есть проводить, да, проводить обучение. То есть, по, по, по, по мере, мере поступления, да, да. формирования групп для обучающихся, эти будут занятия проводиться. Мы вообще планируем, что это будет в мае в мае уже стартуют основные группы несколько групп, которые будут сформированы на основании поступивших заявок. И если говорить об обучении, я хотела бы акцентировать внимание на том, это не трехмесячное обучение, да? да? Вот как раз вот сам министр три образования. Дня. Это всего лишь три дня и по минимальным требованиям. Вопрос будет сейчас решаться 18-часовое обучение или 20-часовое обучение. То есть пожарники будут обучать своим нормам, Министерство здравоохранения и будут даваться соответствующие те модули стандарта нормы, которые необходимы для а, женщин, чтобы они знали. Вот а, определенный набор, который сейчас формируется, целый список, и это будет а, не, а, не трехмесячное, не месячное обучение, чтобы вы понимали. А если друг захотят стать это, это без проблем. Мы просто акцентируем внимание на женщин, потому что мы хотим отметить, что эта работа началась не сегодня. Это было сделано в прошлом году. И мы вот а, с коллегами, как раз кто здесь сидит, в прошлом году выезжали в неформальный сектор, ездили по а, новостройкам и как раз видели вот а, такие детские сады, которые работают без лицензий. А, почему мы на женщинах? Потому что а, как бы а, во-первых, когда мы видели, а, в основном занимались этими, <laughs> это женский, женский сектор, сектор, социальный, да, но это поощряется, вопросов нет, <как> половых каких-то гендерных, там запретов нет. Еще два вопроса, первое, ну, будут ли какие-то ограничения, то есть они будут выявляться, возможно, уже в процессе обучения, как вы сказали, да, то есть не все будут проходить, изначально есть ли какие-то ограничения, может быть, там, ну, не знаю, будет ли какая-то проверка там, на психическое здоровье, на какой-то минимальный уровень образования, да. или что-то такое. Да, безусловно. Требования, во-первых, к здоровья самой женщины. Это медицинская книжка, которая обычно в работе работников детских садов, она, безусловно, будет оформляться человеком, плюс справка о психическом состоянии и несудимости. Это есть в пакете документов, которые нужно будет предоставлять, безусловно. Но одному человеку будет очень сложно справиться с этим, да, с учетом того, что это полный день, ну или частично, да, полный день, то есть это будет и обед, и завтрак, и ужин. Один человек не справится. Как на один патент ну, без помощника? Или придется, если, например, две женщины помогают, то обеим брать патент, Или вот как вот эта система? Хороший вопрос. Государственная налоговая инспекция проработала его уже, и на сегодняшний день этот индивидуальный предприниматель имеет право найма работников тоже на патентной на основе. Вам... Да, хотели, да? Я вот по поводу 4000 потому что цифра очень такая, знаете, плановая, да? Я что хочу сказать, что специфика детского сада, она такая, зависит от комплектации. То есть мы хотим 4 тысячи, мы за руку приведем 4 тысячи, но будет ли там 4 тысячи сохраненных или нет, и возможности, и желания родителей, это тоже большой вопрос, но мы хотим 4 тысячи. Посмотрите, стоимость какая-то фиксированная или они будут сами устанавливаться? Нет, давным-давно, еще в девятом году, мы с антимонопольным комитетом решали этот вопрос. Фиксированную стоимость детского сада они не определяют, и поэтому в зависимости из потребностей и из возможностей платежеспособности населения будет вкладываться сама цифра оплаты, и ее будет диктовать ИП, индивидуальный предприниматель. Mm -hmm. частные садики. Как будут э, оформляться, я не знаю, обязательно ли видеонаблюдение, ну, будут обязывать установку? скажу так. Видеонаблюдение, оно есть, оно присутствует в системе частных детских садов. Но что дает это видеонаблюдение? Человек, во-первых, никогда не наблюдает за этим. Если это видеонаблюдение рабочее, оно действительно помогает сотрудникам детского сада видеть свои доработки и недоработки, допустим. Для родителей видеонаблюдение это не факт качества и безопасности, потому что есть глухие зоны или мертвые зоны, как их называют. Да, поэтому я считаю, что все это строительство должно быть. Доверие. И если мы говорим об уровне индивидуальных предпринимателей, которые живут в новостройках, и вы понимаете, что э, тогда очень много малообеспеченных семей ходят, и детей из малообеспеченных семей, и эти дети нуждаются в большинстве случаев в, в уходе, присмотре, но ну, естественно в дошкольном развитии, то э, вы понимаете, что камера возможно сложится, но дай бог, чтобы этому индивидуальному предпринимателю э, встать на ноги. Еще раз хочу обратиться ко всем родителям через вас, уважаемые журналисты. Смотрите, что когда мы выбираем детский сад или куда мы отставляем ребенка, да, предоставлять ему уход и присмотр, мы все-таки должны открывать пошире глаза. Мы должны интересоваться тем, насколько устроен, это, обустроен этот детский сад, насколько квалифицированы его сотрудники, наверное. Да? И прежде всего не стесняться заходить на кухню, просматривать систему питания, гигиены, которая содержится. И все зависит от вашего выбора, от выбора родителя, что вы выбираете. И в зависимости от этого, естественно, наверное, система ухода. Да, человеческий фактор не исключен, и, наверняка случаются такие вещи, но они становятся гласными, и я думаю, что они, их остановить можно и нужно. Спасибо. Да. Ну, позвольте, тогда на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. спасибо.